Неважно было кому, Важна была только сумма, И сколько заплатят ему За жизнь Рави Иисуса. Ту жизнь не смог проглотить, Той жизнью он подавился, Устав себе зло носить, Предательством разразился. Он делал вид, что любил, Был призван в царство иное, Он другом Господу был, Обкрадывая. За спиною. Все больше не понимал И ненавидел все больше. Удобный случай искал, Чтоб друга сдать Подороже. Неважно было за что, Когда, лишь времени не дело, А друг все знал про него И что в его сердце Созрело. Вот лег Поцелуй начало. Как больно от этой печати И тот, кто был другом его На веки и веки предатель.